Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам. Ты видеть мир, твой вечный храм, И ночь, и волны, и зарю. Здравствуйте, дорогие друзья! А в сегодняшнем эфире мы будем говорить о величайшем христианском святом, которому чтит весь мир о Николае Чудотворце. Особенно святители Николая Чудотворца почитают у нас в России. Николай угодник, Николай угодник батюшка, Николаюшка, так ласково называют святого и считают его нашим русским святым. Но святитель Николай Чудотворец родился не в России. Родился святитель... В городе Патары в III веке нашей эры. Город Патары являлся провинцией Ликии. Ликия входила в Малую Азию, а Малая Азия была частью Римской империи. Третий век это было очень сложное время. Римские императоры считали христиан врагами государства и часто устраивали на них гонения, заставляли отречься от Христа а тех, кто не хотел отрекаться от Христа, пытали, сажали в тюрьму, отбирали имущество. Вот в такое непростое время Господь посылает великого угодника в наш мир. Святитель Николай Чудотворец был сыном богатых и благочестивых потарских жителей Феофана Иноны. Феофан Инона – Подобно и Акиму, и Ане, Захаре и Елизавете, в благочестии дожили до старости, а детей у них не было. Они долго молились Богу о даровании и ребенка, обещая, что если родится ребенок, то они посвятят его Богу. И в скором времени у них рождается мальчик. О том, что это будет необыкновенный ребенок, Всем стало понятно во время крещения. Младенец в купеле во время крещения три часа простоял на своих ножках, славя Пресвятую Троицу. И все сразу поняли, что этот ребенок наверняка будет святым. Имя ему тоже дали божьим промыслом Николай. Это было в те времена редкое имя и означало оно победитель народов. Так Божий промысел указывал на то, что этот ребенок в будущем будет победителем людской злобы. Феофан и Нона, будучи людьми богатыми, постарались дать мальчику лучшее греческое образование тех лет. Его иначе называли Эленское. Но все-таки самым главным они считали, что нужно появить Ребенку любовь к Богу, к церкви и священному писанию. Будучи сами людьми благочестивыми, они показали мальчику в этом добрый пример. Николай с юных лет полюбил храм и молитву. Любил читать священное писание, изучал святых отцов. Он сторонился шумных игр и компаний. И все свободное время... Сидел дома или проводил в церкви. И достиг таких уже с юности духовных вершин, что окружающим казалось, что это не мальчик, а ангел во плоти. Духовные дарования юноши были замечены дядей Николая, епископом Потарским, которого звали тоже Николай. И он уговорил родителей отдать мальчика ему на воспитание, чтобы потом он стал служителем церкви и при этом принял сам монашество. Нелегко было Феофану и Нонне свыкнуться с мыслью, что у них никогда не будет внуков. Но они помнили о том обеде, который они дали Господу перед тем, как у них появился малыш. Юный Николай был сначала поставлен дядей в очтеца. Но так как мальчик хорошо знал, ну уже не мальчик, молодой человек знал хорошо священное писание, то скоро его руку положили в идиакона. А когда ему было 20 лет, дядя совершил на нем священническую хератонию. И вот во время посвящения у юноши Николая священники на епископа Потаскова сошел Дух Святой, и он начал пророчествовать. Я вижу новое солнце, восходящее над концами земли, которое светится утешением для всех жаждущих спасения. Блаженно то чадо, которое удостоится иметь такого пастыря. Хорошо он будет пасти души заблудших, питая их на лугах благодати Христовой, и всем находящимся в несчастьях явится соучастным помощником. Вот это предсказание сказанное дяде по внушению духа святаго, скоро начало сбываться. Немного погодя, епископ Тарский Николай отправился в святую землю поклониться тем местам, где ступала нога спасителя. Ну, Но на кого же оставить свои дела? И тогда Николай решил, что лучше племянника, с обязанностями епископа никто не справится. Таким образом, юный Николай, только что ставший священником, стал выполнять епископские обязанности. И он достойно с этим справился. Он объезжал Татарские церкви, беседовал со священниками, следил за тем, чтобы службы в храмах, в храмах велись чинно и согласно богослужебному уставу. В это время... Он потерял родителей, которые оставили ему огромное богатство. Но богатством пользовались не, не сам Николай, да, не родственники. Родственников у него на тот момент тоже не осталось. А сироты, нищие, вдовы. Не проходило дня, чтобы юный священник кому-нибудь не помог. И очень скоро по всем потарам пошла слава о нем, как а кормители, утешители, всех нуждающихся – вдов, сирот, бедных. Особенно людям запомнился такой случай. Был на приходе, где слушал юный Николай, один богатый купец. Это был самый удачливый, самый богатый купец, которому завидовали все купцы города. И вот однажды... По обстоятельств он потерял все свое состояние. Его корабль, шедший в Египет за зерном, разбился оскалы, А караван, который шел из Аравии с пряностями, был разграблен кочевниками-бедуинами. И в один миг купец обеднел и остался практически в одной одежде. У бедного человека не было денег даже на хлеб. В отчаянии он уже хотел послать дочь своих дочерей зарабатывать красотой, ведь все равно замуж их никто не возьмет. По тогдашним законам, если у девушки не было приданого, то какой бы благочестивой и красивой она ни была, ни была замуж ее никто не брал. Узнав от своих прихожан о бедственном положении этого отчаявшегося купца, Николай решил помочь. Но сделать он это решил тайно, потому что Господь в Евангелии предупреждает о том, чтобы мило милостыню люди не творили на показ. И потом священник понимал, что очень тяжело принять некогда богатому человеку помощь. И вот под покровом ночи священник Николай пробрался к окошку дома, где жил этот бедный человек, и подбросил ему мешочек с золотом, а сам потихоньку удалился. И вот утром просыпается купец и видит, на полу в комнате лежит мешочек с золотом. Он даже не стал думать о том, кто дал ему это золото, прописав все это к Богу. Возврадавшись, поблагодарив Господа, купец стал готовиться к свадьбе. В скором времени он удачно сумел выдать старшую дочь замуж. По прошествии времени встал вопрос, а что сделать со средней дочерью, ведь ее тоже нужно выдавать замуж. Знал об этом и Николай. И вот в одну из ночей он также подбросил в окошко купца еще один мешочек с золотом. Наутро, когда купец обнаружил деньги, он стал уже думать, кто же ему так помогает, и ничего придумать не мог. Все друзья, которые общались с ним раньше, порвали с ним отношения, как только он попал в трудную жизненную ситуацию. И тогда он решил не спать в ближайшей ночи и посмотреть, не придет ли снова благодетель, чтобы помочь младшей дочери. Через некоторое время так и случилось. Купец притаился около окошка и услышал за окном шаги. И затем звон, мешочка с золотом раздался. И тогда купец выбежал в дверь и побежал за своим благодетелем. Николай хотел убежать, но у него не получилось. Купец догнал его. При лунном сиянии он разглядел лицо священника своей церкви. Пал перед ним на колени и стал горячо благодарить за оказанное милосердие. Тогда Николай строго посмотрел на него и сказал, смотри, никому не говори об этом, и это будет лучшая благодарность мне, потому что нужно благодарить за все Господа. Обрадовался купец, возвратился в дом свой, и вскоре одна за другой были выданы замуж средняя и младшая дочь. И еще много таких деяний, милосердия, совершил юный Николай.